Привет! Сегодня я пеку вот такие очень вкусные ватрушки с начинкой из творога. Они называются боярские, потому что тесто очень сдобное. Кому интересно, оставайтесь со мной на канале и давайте готовить. Для приготовления мне понадобится 250 граммов просеянной пшеничной муки, 150 граммов сахара, 125 миллилитров молока, 60 граммов сливочного масла, пакетик ванильного сахара, чайная ложка сухих дрожжей, щепотка соли, желток для смазывания ватрушек или молоко. Для творога еще одно яйцо. Творог 200 граммов. И для приготовления начинки понадобится 50 граммов сахара из общего количества, это 2 столовые ложки. Одно яйцо. По желанию можно добавить изюм. Или какие-нибудь ягоды. Немного ванильного сахара из общего количества. Половина пойдет на тесто, а половина начинку. И теперь все разминаю вилкой. Если у вас творог суховатый, то и муку добавлять не нужно. У меня жирный и мягкий, поэтому я из общего количества добавлю сюда чайную ложку муки. И снова все размешиваю. Вот такая начинка из творога готова. Слегка подогретое молоко, я высыпаю дрожжи, щепотку сахара из общего количества и щепотку муки. Подготовленную мапару отправляю в теплое место для подъема. В муке делаю углубление, высыпаю сюда сахар, ванильный сахар, щепотку соли, растопленное сливочное масло и выливаю подошедшую пару Она у меня очень хорошо подошла. Постепенно замешиваю тесто. Теперь замешиваем ручную. Вот такое тесто в результате у меня получилось. Мягкое, обная эластичное, не липнущее к рукам. Скатываю его в шарик, накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место на 40 минут. На подсыпанную мукой поверхность я выкладываю подошедшее тесто, раскатываю его в жгут, отделяю третью часть а остальное тесто раскатываю пласт толщиной пол сантиметра. Легка присыпаю мукой, сильно засыпать не нужно. Стакан макаю в муку и вырезаю кружки из теста. Хочу заметить, что тесто очень сдобное. поднималось оно в течение двух с половиной часов. Оставшееся тесто снова собираю, снова раскатываю и снова делаю ватрушки. Эти заготовочки я выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, из отложенного теста я раскатываю жгут и теперь раскатываю очень тонкие жгутики, вот такой длины примерно 27 сантиметров и теперь получившиеся два жгута переплетаю между собой, скрепив край. Соединяю прикрепляю на ватрушку. Итак, каждую ватрушку ставлю на расстойку. Их Снова соединяю, делаю косичку и одеваю. Серединку слегка прижимаю, чтобы положить начинку. Теперь я выкладываю по пол столовой ложки творога. Можно накрыть целлофан. Дать расстояться в течение 20-30 минут. Ватрушки подошли и теперь пришло время смазать их желтком яйца так я смазала ватрушки и теперь отправляю в духовку выпекаться на 15 минут при 190 градусов в разогретую духовку вот такие ватрушки у меня получились и теперь я перекладываю их на блюдо в котором они будут охлаждаться отправляю следующую партию в духовку на выпечку смазываю также Желтком яйца каждую ватрушку. У меня получается 12 ватрушечек. Вот и остальные ватрушки готовы. Я испекла все ватрушки. Получилось очень вкусно. Смотрите, какой творог у нее. Внутри пропеченная. Вот такая. Смотрите, как она ломается. Какое тесто внутри получилось. Вот такое. понравился рецепт? Подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии заходите на новинки жмите на колокольчик на главной странице канала чтобы быть в курсе всех событий на канале а я с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео ароматные бесподобная начинка бесподобное тесто м -м, удивительно вкусные